Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 17 июля 2017 года. Да, 17. Одни семерки. Да, я пережил 17.7.97 да, и 2007. Так что много раз был много семерок. Так что сегодня семнадцатое седьмого две тысячи семнадцатого канал Артподготовка. Программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из шалаша, так назовем. Да? До новой исторической эпохи осталось 110 дней, так что не ждем, а готовимся. Это очень важно. Я думаю, что все получится. Сейчас даже уверенность такая пришла, полная, потому что мы видим, что творится, как бесится там Фейсбуха вся это и так далее. Значит, ну, Наде Беловый привет и Саши передаем, который... Фоменко. Да, Фоменко, естественно, который ездит по России у нас и просим всех, всех помогать им. И мы сами, значит, в том числе... На днях надо будет связаться какой-то, может быть, при, провести э, совместный эфир. Я думаю, что это будет очень полезно. Кроме всего прочего, вот такую инструкцию, открой, пожалуйста, у себя прочитать, потому что я не увижу. Вот да, так, э, такая инструкция э, лицам, инструкцию. содержащимся под стражей и осужденным <сцентр> <сцентр> через интернет. <сцентр sculpture> инструкция о передачах. Это висит в изоляторе, где находится у нас Леша Политиков. И тут э, написано, как э, если вы увеличите, э, сделайте скрин, увеличите, то прочитайте, как э, писать письма. Ну, я могу озвучить. Еще да, ты озвучивай. В обязательной форме да. как подсказка. Что надо, чтобы отправить письмо в электронном виде, оно обязательно дойдет. Нужно зайти на сайт www в ру выбрать учреждение, где содержится получатель, заполнить данные отправителя и получателя заказа, э, сформировать заказ из списка товаров на сайте, так вот в инструкции написано э, просматривать, просмотреть и подтвердить состав заказа, э, тут даже нужно оплатить заказ через терминал, банк или пластиковые карты, и заказ выдается получателю под расписку. А вы... Э, Отправитель, получаете уведомление о вручении заказа. Вот такая вот у них сложная система. Я понял адрес, вопрос про адрес. Там СИЗО 5, я так понимаю. Надо его точный адрес. Тогда Володя позвони сейчас, чтобы уточнили адрес. И мы сказали здесь его. Да? Так, инструкцию тогда я отключу. И сегодня поговорим еще об этом. Потому что люди, которые находятся в заключении... Очень важно, чтобы мы им писали, чтобы мы с ними общались, чтобы они не чувствовали себя заброшенными, там, забытыми и так и далее. Значит, у нас проходят, продолжаются различные мероприятия. Так, опа, что-то так. Никак у меня что-то не включается. Так, вот, да. Да, вот в Москве проходит и Окупай, и в общем-то да, ну как бы уже такие э, встречи оппозиции, здесь вот мы видим, это связано с Окупай-Манежкой, и не только это проходит в Москве, поэтому нужно фотографии с 5, 11, 17 сайта взять и завтра показать. Вот. Да, то есть этот, эта акция проходит не только в Москве, но по почти всем городам э, России, где э, были акции и где проходят прогулки свободных людей, там же э, активисты... Э, проходят... А где, а где ФСБшники, ты мне говорил, ФСБшников? Вот это как раз э, ребята сфотографировали э, самых активных гуляющих э, в лице э, деятелей э, ФСБ и... Центра по противодействию экстремизму Вот эта девушка в кепочке Вместе с мужчиной в очочках Как раз очень активную деятельность ведут на прогулках И постоянно наблюдают за всем происходящим У них такая вот интересная работа, если так можно выразиться Вот здесь они видны в группе гуляющих товарищей вот этот товарищ, значит, находился около Мосгорсуда 5 июля во время апелляционного суда. Вот этого товарища ребята засняли, надо знать своих героев, в кавычках, в лицо. Вот то, тоже товарищ на стандартную камеру, видимо, где их выдают. Всем выдают стандартные камеры, если вы видите такую камеру, сразу можете точно понять, это и зачем он там находится. Да, может быть, он от московского правительства там присутствовал. Да. да. Так, вот Семен Семенович нам напишет. Ну, во-первых, всем, конечно, большое спасибо, всем привет, продолжаем протест. И сейчас некоторых вызывают повестками. Что я могу сказать? Ну, 51 статья, ни в коем случае не надо подписывать никакие там о неразглашении письма, все это полная фигня. То есть, почему-то адвокаты не могут проконсультировать, что это ваш право не подписывать. То есть, ну, 51 статья и все, хотят они, они будут там рассказывать про то, что они пригласят понятых и все равно там распишутся, это полная херня, потому что такую бумажку, если понятые там за вас распишутся, можно засунуть все в жопу, это подписка, подписку можете дать только вы лично, это добровольное согласие не разглашать какую-то грёбаную тайну, ну и зачем вам это нужно? Так что не надо это делать. Значит, вот Семен Семенович пишет, что э, надо выйти, честно сказать, что страна фейковая, и так далее. В общем, если даже мы это увидим, Семен и скажем, и что Путин подвяжет туши, как тот заяц, и скажет: Ну да, блядь, и уйдет. Нет, он уйдет только при помощи ноги. Так, вот мне товарищ один наш написал. Не буду, так сказать, говорить, кто это. Если он пожелает, я потом скажу. Прошу вас и да. арт-подготовку, смотреть возможность. И если поддерживаете, то призвать ваших сторонников проводить тематические акции в неделю солидарности с политзаключенными 23-30 июля. Нужно обязательно объявить о, об этом и, конечно же, участвовать во всех этих мероприятиях, потому что политзаключенных у нас уже там половина, наверное, всех политзаключенных эти, это наши, поэтому нужно конечно, участвовать и серьезно. Да? Вот недавно прошел апелляционный суд по делу Дмитрия Демушкина. Но мы сегодня поговорим а -а -а. еще об этом. Подожди, мы письма читаем пока. Это эта новость очень важная про Диму. В интернете, значит, появилась вот такая новость, что случился выброс очень серьезный коронарный на солнце. И вот нам присылают письма по этому поводу. И Ну да, в общем-то, гигантское пятно размером с Землю обнаружено на Солнце, но это уже 30 июля, и тут вот все очень сильно переживают. Ну, в общем-то, <coughs> это характерно для тех периодов, когда случаются революции, мы же знаем. То есть, еще Чижевский об этом писал, так что, в общем-то, все правильно. А вот на Урале э, северное сияние было в 30 градусную жару. А вспышка, значит, на Солнце, она вот дошла в 6 часов утра по, ма... по... по... восточно-американскому <связь> времени. То есть, это <связь> на 8 часов, кажется, разница. Так что, пишут, что вот такая вспышка может уничтожить все земные технологии. И, в общем, все, все будет страшно. Ну, пока ничего страшного не случилось, и если даже... Будут какие-то проблемы Из-за выбросов Я думаю, что сообща мы все это Можем решить Хотя, конечно, если будут уничтожены Трансформаторы которых Мощные трансформаторы Которых там, на Земле не очень большое количество там, Они измеряются Тысячами штук Всего-навсего то Тогда придется потратить Несколько лет, чтобы восстановить Соответственно Худем мы в каменный век первоначально. Но я думаю, что все вопросы решим. Если мы таких товарищей, как Вова, победим, то можно решить любые вопросы. Вот Пишут из Кузбасса группа подготовки, спрашивают насчет данных, насчет этих господи, ревкоинов. Конечно, мы сейчас вот, я говорю, с начала следующей недели должны обсудить и, в общем-то, всех активистов премировать, безусловно, нормальным количеством этих рифкоинов нужно проголосовать, сколько и как, в общем-то, люди, участвующие в этом проголосуют. Я думаю, что, конечно же, за каждый день посадки при новой власти должны люди получать нормальный деньги. То есть, когда придет новая власть, то те люди, которые сидели за каждый день, должны нормально, в общем-то, получить. Все, я имею в виду, те, кто сидел по политическим статьям и даже административкам. Нужно просто определиться, чего и сколько. Так, вот пишет Олег э, Радигин, да? Сегодня первый раз, э, чем смог, помог и будут помогать по возможности. Спасибо. Огромное спасибо. И вот мы дошли до Димы Демушкина, которого сегодня очередной раз судили и приговор оставили в силе. Вот наш товарищ снял Диму, сфотографировал там. Конечно же там не разрешали это делать. Вот такие вот фотографии. И мы передаем Диме привет. Я знаю, что ему передали сегодня привет от меня. В общем-то, от всей души мы желаем ему скорейшего освобождения. А для того, чтобы он скоро освободился, в общем-то, нужно всего-навсего. Нужна, нужна революция в России. Да, Потому ведь... что так просто Диму не выпустят и никого не выпустят. Если кто-то думает, что сейчас вот люди отсидят срок и их выпустят, не будет этого. Поймите почему. Потому что мы видели, с Ходорковским поступали так же, да? Сейчас тесаком поступают так, же. то есть люди сидят, досиживают до того момента, когда их надо выпускать, да им предъявляют какие-то новые обвинения, придумывают какую-то новую фигню и сажают на, еще на больший срок, то есть гноят в тюрьме, это называется гноить в тюрьме, то есть такой м -м, вариант 1937 -го года. Хотел добавить, что Дмитрию Демшкину можно писать письма, хотя, конечно, жесткая цензура. Видим совершенно дикую топорную работу представителей ФСИ, на которые маркерами, штрихами замазывают фразы, по их мнению, не подходящий для того, чтобы прочитал Дмитрий, но все равно любому человеку, кто находится в местах заключения, очень важна поддержка моральная и письма, так что обязательно заходите на все аккаунты партии националистов, там есть информация, где можно получить адрес Дмитрия, написать ему письмо, ему будет очень важно получить это письмо. И еще маленькое добавление, что вот соратников Дмитрия по партии националистов совершенно недавно, Дениса Романова на прогулках свободных людей непосредственно на улице подошли и вручили повестку на допрос ФСБ. Ребят, которые пришли на апелляционный суд, Дмитрию Демушкину, это Константина Филина и Андрея Петровского, точно так же им вручили повестку на допрос ФСБ. То есть система... Имеет интерес ко всем протестным личностям и всем, кто хоть как-то э, готов, готов открыто говорить э, о том, что это больше невозможно э, терпеть такую ситуацию. Ну да. И вот э, прокурор просит назначить журналисту РБК Скалу 4 года колонии. Также, в общем-то, идет рассмотрение дела Юрия Мухина, Кирилла Барабаша, Валерия, Валерия Пан, Парфенова, Это, их тоже просят приговорить к четырем годам колонии, там выступают какие-то секретные свидетели, то есть все секретные свидетели дают секретные показания, и по секретным показаниям, на, со слов секретных свидетелей, будет вынесен абсолютно гласный приговор. Да? Я думаю, он будет серьезный, этот приговор. То есть, смех мехом людей гноят в тюрьме и хотят гноить дальше. То есть, Вова, конечно, распоясался окончательно, поэтому вот тут пишут там что кто-то Вове иммунитет какой-то предложил. Я думаю, что пора иммунитетов закончилась. Ну, если он отсидит вот за каждого, сколько каждый отсидел. Вот эти ребята сколько отсидели, Демушкин сколько отсидел и так далее. Вот, день за день, чтобы... Алексей Политиков. Да, Алексей Политиков, конечно. И все, вот сколько он там посадил народу, Вова. Да можно посадить да, с... целую программу. Конечно, ну соединим это все. И вот этот срок, я думаю, это совершенно справедливо За каждого, кто сколько отсидел, он столько же и должен посидеть. Я, ну как это раз несправедливо? Абсолютно справедливо. Поэтому я думаю, что как, какой тут иммунитет, о чем вообще речь идет. Человек из Сызрани привет передает в чате. Спасибо. Выглядишь, говорят, отлично. Так Ха. держать не ждем, а готовимся. Не ждем, а готовимся. Вот пишут различные средства массовой информации, что мою жену задержали в аэропорту Внуково. Это правда. Подергали нервы очень сильно, задержали с ребенком. Держали и не выпускали, Да. А потом все-таки, когда вмешались адвокаты, Сергей Бадамшин вмешался, дай бог ему здоровья, ночью включался в эту работу, выпустили. Но вот что интересно, в паспорте поставили отпечать, печать, а видите, в уголке печати поставили галочку. Что значит эта галочка, я не знаю, но Бадамшин подумал, что, наверное, это вот эта галочка, не ждем, а готовимся. то есть Так, так значит... Видите, то есть пытаются влиять любыми путями, то есть давление оказывается на семьи, давление оказывается на детей, то есть для того, чтобы запугать. Запугать не удается, ну, тогда, значит, включают заднюю, да, или пруд до конца, как вот в случае с Демушкиным, в случае с Алексеем Политиковым. Вот, э, еще... А за детей Беслана тоже будут сидеть. Ну, за некоторые вещи кое-кто будет висеть, а не сидеть. Конечно, вы же понимаете, этот мир так устроен, не я его придумал. Есть вещи, за ну, которые нельзя а, компенсировать обычной посадкой. Ну Не бывает такого. Понимаете? Поэтому я против смертной казни, я говорил многократно. Если они ее не введут, конечно... Мы не будем этого делать. Ну, и как я считаю. По крайней мере, я буду против этого голосовать. А там уж ваше дело. Ну, я знаю, к сожалению, так сказать, мысли нашего народа. И поэтому я думаю, что мое голосование против ничего не решит. Потому что люди проголосуют за это 100%. Я уверен, перевешивают всех этих тварей только так. А я говорю, я против этого, почему? потому что считаю, что все-таки они должны нам рассказать очень много полезного. Человек, которому угрожает смертная казнь, как правило информацию полезную не выдает, он замыкается и много других аспектов, которым нельзя этого делать. Вот пришла информация по поводу того, на какой адрес писать электронные письма, чтобы они дошли до Алексея Политикова. Угу. Я продиктую более подробно. Это ФКУ СИЗО номер пять УФСИН России по городу Москве, Индекс. 125-130, город Москва, улица Выборгская, 20, email. А э, Выборгская 20, а имейл, водник, э, латинскими буквами 5, собака, mail.ru. Я еще раз продиктую. ФКУ СИЗО 5, УФСИН России по городу Москве, индекс 125-130, город Москва, улица Выборгская 20. Вячеслав, вы за сегрегацию по национальному признаку россияне с низкими а, арми, армянскими корнями стоит беспокоиться? 5 вопрос, да что, то Какая может быть сегрегация вообще, о чем вы говорите? Мы говорим о России как о стране демократической, стране прямой демократии, стране в которой херово только ворам, жуликам, подонкам, торговцам наркотиками и так и далее. А всем остальным людям в России должно быть хорошо, независимо от национальности, независимо от вероисповедования, и все эти вещи должны, как бы у нас, ну, как было в и в советский период, должны очень четко защищаться, очень четко защищаться. И мы на, на этом стоим, как говорится, на том стою и не могу иначе. Так, нам надо написать адрес куда-то. Вот, да, чтобы адрес повесить, да, в описании под видео. Э, да. этой трансляции, так что м, после трансляции вы увидите этот адрес более подробно, куда mm. можно написать Алексею Политикову. Так, вот э, вышло решение да, Московского, а, вернее, Верховного суда Российской Федерации о ликвидации свидетелей Еговы. Вот как раз. Ликвидировали. Я говорю, так, так нам и не объяснили, каких из них. Те люди, которые были свидетели Ягова, утверждают, что их как минимум две организации, такие полноценные, еще целая куча таких каких-то обрубленных. Да? Так вот, какую из них задушили, я так и не понял. И вообще, о чем идет речь, да? Но ну, там это связано, конечно, с государственной регистрацией, это связано с ее отменой и так далее. И так далее. Теперь по этому признаку свидетели Вовы будут ловить свидетелей Еговы и сажать их в тюрьмы. Это удивительно, конечно. Возраст возрасте 74 лет умер актер Владимир Толоконников, странная произошла ситуация, очень мне этот актер нравился, просто я был восхищен, как он играет, как, как он перевоплощается, он сыграл Шарикова, он сыграл э, этого Хатабыча, да, вообще совершенно невообразим, конечно, он сыграл. Просто это верх мастерства, это просто запредельно. И мы смотрели фильм «Облако рай». «Облако рай», да, он там сыграл, в общем-то, такого местного алкоголика. Гениально совершенно, все это тоже было сыграно. И вот мы только посмотрели этот фильм, и пришло сообщение, что Толоконников умер. То есть, часто такое у меня в жизни почему-то бывает, я там... Долгое время не обращаю, там, не вспоминаю кого-то, а потом раз вспомнил, тут раз, оп, помер. То есть, какая-то все-таки есть связь на каком-то там уровне, может быть, более высоком, чем наша коммуникационная система. Умерла автор роман по Анжелике Ангалон. Да, ну, ей 95 лет было. И все мы помним, я помню, в детстве нас не пускали на Анжелику Маркизу Ангелов, а нам хотелось, потому что, ну, как бы, а, там, дети до 16, а нам лет по 10 было. Нам очень хотелось, но мы пробирались. И когда <клёх> смотрели, мы что-то не понимали, в чем фишка, почему нас туда не пускают. То есть мы ничего там такого не видели, почему туда не надо было пускать детей. Вот. Тут новость недавно пришла, очень неприятная, по поводу экологии, которую, в общем-то, у нас и так затравили в России окончательно и бесповоротно. И люди, видимо, которые занимаются таким бизнесом, они особо не задумываются о судьбе и жизни других людей. Вот, это по поводу того, что в Блашихинском районе строят мусоросжигательный завод вместо Балашихинской свалки, которую закрыл Путин. На месте... А на месте свалки это как раз рядом с городами Ногинск и Электросталь. А в этих городах проживает, ну, как минимум полмиллиона человек. И вот э, ядовитый угар, который там будет возникать, естественно, э, соответственно, он будет травить население очень активно. Причем... Э, Такие свалки нельзя по всем экологическим нормам делать ближе там, 5 километров от жилых населенных пунктов, а делать в непосредственной близости, там буквально вот, какие-то сотни метров. Поэтому это совершенно ужасающая новость, и люди, которые живут в этом районе, пытаются как-то бороться и противостоять этой ситуации. Они собирают, пишут петиции, собирают какие-то митинги по этому поводу. А что тут собирать? Это сейчас же уже понятно, что это дело Ротенбергов, поэтому и подключились. Там всякие силы непонятные, да? Потому что нужно прокладывать дорогу бизнесу Ротенбергов. Причем есть альтернатива, но использовать ее никак не хотят. А альтернатива это более, причем дешевая для государства и для всех. Это раздельный сбор мусора и его переработка. Причем во многих странах его очень активно используют и очень эффективно. Но для наших олигархов более удобно и выгодно вот таким образом зарабатывать деньги на жизни других людей. Тимофей Сергеев, Вячеслав, прошу вас рассказать про неизвестную звезду, что это, наблюдая ранним утром уже месяц, уважение, ваш друг. Но, вероятно, Венеру вы видите. Она уже месяц рано утром стоит на небе и достаточно яркая. То есть, когда уже все, все погасло, все звезды Венеру все еще видно. То есть, это очень красивое явление. Очень часто ее принимают за НЛО. Особенно почему-то машинисты тепловозов и принимают за МЛО, Я не знаю, почему, как это связано, но... вот так. Причем очень часто завстречный тепловоз принимают, принимаю. вот у них такое, почему-то с Венеры не дружат они. А В Нижнем Новгороде участник Кремлевской стены умер во время забега. Это так называется забег Кремлевской стены. Да, название плохое. Надо было название... Какое-то оно похоронное. Что у нас в Кремлевской стене находится? Кладбище фактически. Поэтому ну, как-то забег назвать там Пискаревское кладбище или Новодеющее кладбище. Так же, как Кремлевская стена, понимаешь? То есть это не самое лучшее название. Да, на забегах очень часто умирают, причем почему-то на забеге в 10 километров, не 42, а 10. Это вот классика такая. От, обычно от обезвоживания кончаются, потому что соль выходит из организма и все. А в Москве... Подожди, уже... давай вот еще расскажем про то, что да, в Москве в ночном забеге по центру Москвы приняли участие 6 тысяч человек. Вроде никто не помер, слава богу. Кстати, в Нижнем еще одного человека откачали, он причем спортсмен. То есть один умер, одного откачали. А вот в Москве 6 тысяч человек принимал участие, я знаю, что наши сподвижники там принимали участие. Но надо ярче, конечно. Вот все эти мероприятия, слава богу, мы услышали, узнали об этом. То есть мы говорили про велосипеды, там вроде ну, как бы, информации не было, что кто-то из наших отметился. Здесь уже отметились. И вообще во всех этих спортивных мероприятиях надо принимать участие. Соответствующая символика должна быть и так далее, и так далее. И вообще нужно решить символикой, потому что там поизымали с Лохина, очень много чего как-то надо разбить это надо было раздать тогда говорили что ну, не успели раздать надо большую часть конечно раздали но меньшую часть изъяли сейчас нужно еще делать в разных местах и в общем чтобы сразу растаскивали чтобы никто не смог изъять но люди активные в регионах и в других городах и многие способны сделать плакаты и, да. и блокады и даже флаги в этом нет ничего сложного так как символика очень простая и, как часто говорили, можно обычную простыню белую брать и на ней красный, красным маркером или красным Нет, ну спортом. лучше какие-то наклейки делать. Да. да, ну разную символику. Но кроме всего прочего, я говорю, вот а этот случай с символикой показал, насколько мало у них внедрено к нам людей. Вот наши некоторые нервничают очень сильно друг на друг, там пальцем показывают. Меня всегда это веселит очень сильно. Часто, когда людей обвиняют в том, что они там чуть ли не на ФСБ работают, ну, как, как это, женщину надо спросить, говорит, бабу не обманешь, она сердцем чует, помнишь, в мест встречи изменить нельзя, да, и вот показатель, видите, то есть у нас эту символику, мы ее печатали в разных местах, свозили, то есть много людей, очень много людей знало, и никто ничего не изъял да большую часть мы раздали и какую-то часть изъяли. То есть, если бы так обстояли дела, как некоторые считают по поводу внедренных там злодеев, то был бы это сразу все видно, хотя бы вот по этому факту. Да. мужчина скончался в торговом центре в Рязани при попытке остановить аттракцион. То есть, он там работал, зачем-то решил вручную останавливать аттракцион. А, вот, и 94-го года рождения, представляешь, то есть молодой совершенно человек, и погиб, его, видно, стукнуло. мариела опрокинулся автобус, с рабочими пострадали 30 человек, в Ставрополье в ДТП 27 человек пострадали, погибли двое. То есть каждый день вот сводки с полей сражений, с дорог, с наших Внедорожник без водителя задавил женщину на пляже в Ростовской области. У вас Патриот не был поставлен, говорят, на ручной тормоз и поехал. Задавил женщину. В общем-то, ну, надо ставить и даже не надеяться на ручной тормоз, потому что машины часто из ручного тормоза сходит, соответственно, нужно если на пригорке ставишь, даже выкручивать так колес, чтобы если она поедет, она во что-то бы уперлась и никого бы не задавила. Да. А в ДТП с автобусом на Старополе погибли двое, а пострадали 27 человек. Из них 22 госпитализированы. Тут пишут, Мальцева Украина ненавидит. Я вот прошу опять людей, кто с Украины, напишите, так ли так ли это? Вы ненавидят ли меня на Украине? Я знаю, что сколько людей смотрит с Украины. Я знаю, как показывают, какие кабельные каналы нашу передачу на Украине показывают. Поэтому это не прокатывает. Двухлетний мальчик погиб, выпав из окна квартиры на юге Москвы. То есть опять сетки. И опять мы призываем всех, но ну, видите, власти как-то не реагируют, но хоть вы друг другу по людям говорите, пишите в соцсетях, чтобы не оставляли детей без присмотра, когда окно закрыто сеткой. Сетка очень ненадежна, у нее достаточно надавить и все. И если там может быть какие-то препятствия создать искусственные, чтобы ребенок. Не вылетел. Но лучше его без присмотра не оставлять. А лучше и то и другое. Не оставлять без присмотра. И чтобы были определенные препятствия. Чтобы он не смог их преодолеть. Следственный комитет начал доследственную проверку гибели 7 человек при пожаре в Браске. Да, опять пожары. Опять гибнут люди. 7 человек погибло. Все то же самое. То есть никто не хочет решать вопросы не газовые. Не вопросы с а, деревянным жилищем. Есть, казалось бы, да, мы говорили, вот уже язык истрепали весь, достаточно просто а, огнебиозащиту провести этих деревянных домов, а они уже гореть не будут, они не смогут гореть. И это копейка, мы там подсчитывали какие-то смешные деньги какая-то вообще сумма, я сейчас не скажу, надо пересчитать заново. Что-то около 3000 рублей на дом. Да, там что-то как-то, да. Ну там количество домов, там что-то очень смешная сумма получалась для государства. И а, с точки зрения пожаров, то есть там невообразимо, то есть соотношение а, было 1 к 35. То есть окупается в течение одного года, можете представить. Вот такая жесть. Причем с сетками. Какая-нибудь какая коммерческая организация могла бы взять на вооружение эту идею. И по сути даже без э, государственных грантов э, люди за свою безопасность с удовольствием бы э, смогли, за безопасность своих близких э, приобретать такие сетки. Но если не делают нормальных сеток, то можно было этим озаботиться и сделать что-то более технологичное. Самолет совершил жесткую посадку около острова Альхон на Байкале. Да, всесна 172 Р, ну, маленький такой самолетик, приводнилось, я так понимаю, там, и пилоты три пассажира получили телесные повреждения. Но если так, такой самолет с выпущенными шасси, он же не на брюх садится у него. Если его, конечно, сразу, наверное, завернуло. И удар был достаточно сильный. В Тульской области около 60, 60 населенных пунктов остались без света. Классический вариант. У нас сейчас, я думаю, по свету будет такая же проблема, как по газу. То есть люди, которые получают деньги от электричества, да, имеют как у, у Аксенова любовь к электричеству книга, они имеют не к электричеству любовь, а к деньгам. И поэтому они получают деньги, а уже ничего не отдают. А все же разделили, как вот для некоторых это до сих пор новость, а этому уже больше, наверное, 10 лет разделили, что есть генерирующие э, системы, то есть те, которые дают электричество. Есть сети, причем сети такие глобальные, которые по всей России все растаскивают. И там городские, например, электросети, это уже совсем другая организация. Есть те, кто собирает деньги. Отдельные структуры, которые собирают деньги за это. Понимаешь, которые вообще, может быть, даже и никак не связаны. А. <laughs> То есть, вот такая интересная замутка. Поэтому, если вы платите кому-то деньги, это не обязательно, что вам должны подавать электроэнергию. Причем парадокс в России, видимо, таких э, организаций, которые собирают деньги, э, перев, перевысило количеством тех, с кого можно их собирать. Их все меньше и меньше раздается. На Урале задержали мужчину, который оторвал голову у памятника Ленину. Видишь, то есть такая классическая совершенно схема. Сразу же вспоминается э -э, и о Селиане, фавориты Луны. Всем советую посмотреть, это гениальнейший из фильмов. И, и там старики весь фильм, э -э, ну они такие персонажи не главные герои, да, они все хотят там памятник взорвать страшный. В конце концов они его взрывают, да, но они там совсем старый. И в общем-то, а здесь я так понимаю, что это был молодой человек, который, которому что-то Ленин помешал, 85-го года рождения, и взял он на голову вождя мирового пролетариата. В общем, я думаю, что э, нет, конечно, по статье вандализм за это сажать, наверное, не стоит, за такие вещи нужно людей штрафовать, требовать там восстановить и так далее, но я, конечно, не оправдываю этого человека, который, исходя из своих политических взглядов, думает, что, я думаю, что исходя из просто работающего в нем алкоголя, он это сделал. А может, на металлолом хотел сдать? Ну нет, он голову, голову на металлолом. А вот по Антвертону, по, да, по антвертону разгуливал мужчина с топором. И бельгийцы заподозрили в нем террориста. Идет такой железный дровосек с топором. и вот тут же сластали полицейские. Привезли. Оказалось, что топор он купил в магазине. Шел с этим топором э, куда-то, потому что он там должен сниматься в качестве дровосека. Ну, не знаю, железного или, или обычного там дровосека. Но, в общем, э, его, его задержали за то, что он нес... Топор. Понимаешь, не автомат, даже не меч двуручный, да, а топор. То есть предмет, который имеет какое-то бы, бытовое да, назначение, очень четко выраженное. Да, и настолько уже напугана публика в Бельгии, что боится мужика с топором. Помнишь, как? Теперь не надо бояться человека с ружьем. Теперь надо бояться человека с топором. Помнишь, фильм человек с умел, человек с топором. Все там изменилось. И я вот для себя на полях написал, когда а, прочитал, а, что разгуливал мужчина с топором, а, а, то я написал, Ленина искал. Ну, как тот голову трубить. Да, тот, видимо, без топора ее открутил. Вячеслав, эту страну не спасти, пропади, все пропада, Ну, нет, вы что, как что значит не спасти? При, причем, вы, я вам скажу, это очень сильно сказано у вас, особенно там Мальцев, спаси Россию и так далее. Вы же понимаете, что Россия спасет сама. И это уже закономерность абсолютная. То есть, вот любым путем, даже вот мы с вами сегодня просто руки опустим и делать ничего не будем и все равно это произойдет естественным путем но ну, не может такая бесчеловечная там, глупая совершенно ни к чему что мне власть править вечно ну просто чисто в силу физическом я понимаю что Мугаби там 94 года прожил его тоже может прожить 94 года но когда нибудь он все равно сдохнет то есть в любом случае Россия освободится от этого всего беспредела когда-то просто естественным путем. Наша задача просто это ускорить и все. У берегов Камерона перевернуться О, Видишь, вот умник какой. Мальцев так революции не делаются. А мы делаем ту революцию, которую еще не делали. Так, может быть, не делаются буржуазные революции, так, может быть, не делаются социалистические революции. Но мы не делаем буржуазные, мы не делаем социалистическую революцию. У нас новая революция информационного мира. Так что, ребят, я не знаю, как она делается. Да? Мы предполагаем, что вот так. Может быть, мы не правы. Может быть, она будет делаться как-то по-другому. и нас... В общем-то, ведет, это, это все равно, что прыгнуть в реку какую-то, в подземную. Да, и говорит, не, ребята, э, вы, вы все не так делаете, да мы никак не делаем. Нас просто несет в этом потоке, и все, ничего изменить нельзя, поверьте. Можно только не ждать, а готовиться. Мальцев сделал страшную рожу. А у меня что так так не страшно. <зачем, Зачем ее делать? Мне кажется, она и так достаточно страшна. <зачем> ну вот, засмеялся еще страшнее, да? У берегов Камерона перевернул военный корабль с элитными войсками на борту. Да, видишь, корабль еще с большим количеством войск. Ну, пока информации нет, сколько человек там пострадало, ну как-то даже странно, да. Что корабль то ли там много народу насажали, и корабль не выдержал, перевернулся, то ли умелец какой-то там рулил, то ли волны большие были, то ли конструкция была неправильная. Вот вопрос тут вот в чате задают. Что. Так, кто-то вот бежал-то. Что делать э, с, с рифкоинами? Их э, на деньги будут менять или на какие-то призы? Нет, почему призы? Наша задача таким образом сформировать, чтобы рифкоины представляли себе э, из себя долю в национальном богатстве. То есть и так мы будем делить доли. Да, но те, у кого будут рифкоины, ну, они могут рассчитывать на какие-то специальные да, призы на специальную долю, то есть на деньги конечно, мы живем пока в материальном мире поэтому мы исчисляем все деньгами мы не исчисляем орденами это особенность капитализма, которая перешла от феодализма Но в феодальном строе при орденах еще там давали крепостных крестьян, там еще какие-то материальные вещи, которые, а, обзна... вот этот вот знак, он обозначал, что ты еще имеешь там вот что, вот что, вот что. А при капитализме решили очень хорошо все делать. То есть, первоначально давали ордена, медали, к ним что-то приплачили, а потом все, ну и нафиг, зачем? Вот те ордены, все, и ты молодец. А бабки будут делить другие люди. Так не должно быть. Если человек страдает за други своя, да? если человек э, подвергается опасности какой-то, если он там за свою страну топит, как сейчас модно выразиться, ну значит, он что-то от страны должен получать материальное. Когда мы будем ангелы с крыльями и будем жить в нематериальном мире, ну, тогда зачем? Тогда и ордена будет достаточно. Да? А так мы очень четко нацелены. Никаких орденов, только... Только конкретика. А вот КНДР отказались вести переговоры с США по ядерной программе. Ну, США понятно, что они отказались. Но тут же толстенький переобулся. И мировые СМИ сообщили о том, что Южная Корея теперь будет вести диалог с КНДР. Видишь, какой он хитрый. <связательно> То есть, он, Трампа послал нафиг. США послал нафиг. И говорит, а давайте мы с вами будем, с южными корейцами. И они говорят, да, конечно, давай, ты чё? Потому что, ну, представляешь, какое напряжение? То есть, было состояние предвоенное. Тут Трамп еще, а они наверняка, южные корейцы его боятся, скажут, сейчас он там что-то за наш счет такое учудит. Трамп три авианосца послал. В конце концов, как-то уболтали, развернули эти авианосцы. Этот пускает каждый день ракеты, а когда и по три. Орденами там награждает своих там этих ракетчиков, да. И тут вдруг говорит, да давайте, ладно, что там, поговорим. Он говорит, да, конечно, очень здорово, давай. Ну, естественно, будут заявлены определенные материальные требования. Ну, иного пути нет. Для чего это все делалось? Именно для этого и делалось. Ну, он переиграл, если так уж почеснуть. Вот как я не люблю это слово... Когда особенно про Путина. Да, то есть они включили заднюю. Сейчас хотят с ним договариваться. Ну, а как не договариваться? У него ядерное оружие. Он может что-то там учудить. Сейчас вот ему овса дадут. Еще что-нибудь. Он там успокоится на полгода. Это чисто такой вот метод. Ну, как... это шантаж. Да, шантаж. Ну, типичный шантаж вообще такой чисто политический, который был всегда, представляешь, а на тех территориях, я думаю, что с древней древности он там был. Там, с времен Хуну, наверное, когда бегали, Да, там, когда Маде там, устраивал всякие рок-н-роллы. Кстати, вот Маде чем-то очень похож на Толстенького. Вернее, Толстенький на Маде. Может быть, он Берет там пример, ну у них, конечно, свои, там корейские есть герои, наверное, на них все-таки, но ну, вот что то мне прям вот он похож. Внутренний какой -то. А вот в Китае запретили упоминать имя Винни-Пуха. Я не удивляюсь, как в Шикарии не запретили. Ну, в Китае, ты видишь, я так понимаю, китайский интернет Винни-Пухом величает Цзиньпина. А вот э, Ким Ы, наверное, не величают винни потому что там просто они не знают, кто это такой. Они, может, и назвали его Винни-Пухом, но там, наверное, не практикуют такие детские сказки с винни да, ну, как э, империалистические, да. Вот. А в Китае все нормально, то есть там мировая цивилизация дошла до них, поэтому Сы Цзиньпин стал винни а винни просто запретили». А вот японцы наоборот обогатились на огромные деньги за счет э, пиара нашего Чебурашки. Серьезно? Да. Они взяли права авторские, выкупили у изобретателей этого Чебурашки. Кускенского. Это да, и теперь это у них главный культовый персонаж страны Чебу. Японцы да, обожают Чебурашку. Не, я слышал, что что-то покупали. Вот, пишут, Свинни-Пух проклятие. Проклятое имя, да, Виннипух. Да, так. Китай успешно испытал новый разведывательный боевой беспилотник. Да, ну это пятая модель их боевого дрона. И я так понял, что скорее он не для своей армии делается, а на продажу. То есть, они делают хороший дрон такой, который может конкурировать с американским. И при этом а, стоит, ну, может быть, там, я не знаю, во сколько раз, ну, в 10-то точно дешевле, понимаешь? Поэтому и Китай сейчас, в общем-то, занялся военным бизнесом. Для себя они сделают что-нибудь специальное, да, как, помнишь, Швейк говорил про револьвер, с которого убили эрцгерцога, что для, для эрцгерцога Выбрали что-нибудь особенное. Так вот и Китай выберет, я думаю, что-нибудь особенное, причем в ближайшее время. В Америке ввели в строй новейший ракетный эсминец Джон Финн. Угу. То есть его вот 15 июля состоялось торжественное введение в строй этого ракетного эсминца. Ну, так он... Ничего особенного внешне, по крайней мере, не представляет То есть, это не тот такой, который похож на инопланетный корабль Но классический вариант, то есть, куча ракет, быстрый ход, надежные машины И правильное имя, да То есть, один из героев Перл-Харбора у них причем, который умер в десятом году, в возрасте 100 лет, поэтому все нормально. Да? То, есть, вот, то есть, его родственники, они вот здесь живы. То есть, можем показать. С точки зрения патриотизма, конечно, лучше и не придумаешь. Это самый такой проверенный вариант. Да, да напоминаю, ставьте, пожалуйста, лайки под видео. Подписывайтесь на канал Латин... подготовка, Да, канал Артподготовка крупными там, латинскими буквами. И пишите нам в чат, естественно. И в донаты можете писать и так далее. То есть, ну, в чат вот именно артподготовки, чтобы мы могли вас прочитать. Да, ссылка на адрес Алексея Политикова уже есть в описании под видео. Так что смотрите, пишите. Это очень важно, человек, сидящий заключение получающие весточки от соратников это для него большая поддержка что ты мальцев скажи уже парни про японию что не, не знаешь а что нужно сказать про японию это вот я что-то не понимаю мальцев что скажешь насчет японии у них в плане политики все хорошо и еще как э, ты считаешь за катушками Тесла будущее. Ну я не электромеханик, вернее я по одной специальности армейской прожекторист-электромеханик. Ну не до такой степени я прожекторист, да, что, чтобы э, насчет катушек Тесла это к вам к маску, а не ко мне. А насчет Японии что? Япония отжимает Курильские острова, я так понимаю, что с Путиным договорились и все нормально у них получается. Сейчас практически ежедневно на Курилы приходят. Какие-то пароходы японские прилетают самолеты, официальные делегации. Вначале приезжали те, кто хотели там э, на, на могилы к родственникам, а сейчас уже все. Сейчас уже там официальные делегации, никаких не надо этих виз, без всяких виз. И сейчас э, это ни для кого не секрет. То, что мы говорили, они там сейчас прорабатывают, то есть прорабатывают проект строительства моста. Сейчас пока проект о, про переправы, строительство моста, и в конечном итоге Япония завяжет все Курилы мостом, я думаю, что в ближайшие там, 20 лет этот мост будет даже до Петропавловска на Камчатке. То есть, все, все Курилы будут завязаны одним мостом, но у Японии других выходов нет. А, в общем-то, им нужно двигаться в эту, в эту сторону. И я говорю, здесь можно было бы если играть открыто и разговаривать открыто, можно было бы получить обалденные преференции. Мы говорили про военный договор с Японией, да, и ну, многие другие вещи. Ну, Вова, он, он тихушник, он любит тихаря, поэтому они все просрут, конечно. То есть мы потеряем курилы, а не то, что плюсов не получим, мы получим там врага. То есть японцы еще нас будут ненавидеть. Вот увидишь это, если мы сейчас с ним не разберемся, так и будет. Тут вопрос в чате задаю, Вячеслав, почему сейчас идет масштабный вывод капитала из РФ? Подготовка к 5-11? Ну, конечно. Люди там тоже сидят не дураки. Они же все прекрасно понимают и знают. И это реальная попытка катапультировать капиталы, чтобы катапультироваться за ними след. Вы увидите, как в начале октября потянется караван, уже все Будут отчаливать. А некоторые не вернутся после лета. Это ни для кого не секрет. Я с некоторыми людьми разговаривал достаточно обеспеченными. Они говорят, мы все, после лета мы не вернемся. Мы знаем, что начнете вот в сентябре. В Белом доме рассказали, при каком условии США вернут гипспособности гипс Рафи, извините. Передай городу Морозовску привет. Мы с тобой. Привет, Морозовская. Зададим им жару, да? Морозов, зададим вове жару. В белом доме рассказали, по каком условии. завязывая, прокурила, народ не доживет до твоей революции. Мы спокойниками революцию будем делать. Ну как в этом, как черный жим чужинива. Пират Карибского моря один, да. Ну, недаром же, кто сказал, погугли революционеры это мертвецы в отпуску. Мы, собственно, так сами себя и рассматриваем. Если кто-то иначе, кто собирается быть активным революционером рассматривать, то зря надо вот именно так себя и рассматривать. Кто погугли, кто сказал, революционеры мертвецы в отпуску. Погугли. Человек пишет такой приятный возраст. Националисты всех национальностей. Объединяйтесь. Да. Значит, в Белом доме рассказали, при каком условии США вернут дип -дип собственность РФ. То есть, хотят что-то взамен получить. Просто так не отдадут. Как вот сказали. То есть, при таком условии, что дайте что-нибудь взамен. Но имеется в виду нематериальное. Так что, дать шанс сотрудничеству. Такая интересность. Рейтинг Дональда Трампа стал рекордно низким за полгода президентства. Ну, это объяснимо вполне. И понятно действие, которое будет осенью, так сказать, двигать. Почти половина американцев не доверяет Трампу вести переговоры с Россией. Правильно. И правильно, не доверяет 48%, потому что он показался как не лучший переговорщик с Россией, с Путиным в частности. Ужасно себя показал. Какие-то закрытые переговоры, какие-то ни, ни одного вопроса не решено, да. То есть очень странно. Вот. Голосование э, по Обама-Кар э, отложено из-за операции Макейна. Да? То есть э, отмену медстрахования, которое ввел Обама, э, отмена пока задерживается, потому что Маккейну сделали операцию и значит ему глаз там что-то ремонтировали вот, сгусток крови из левого глаза удаляли вот такая вот операция значит Он старый человек Макрон заявил, что Трамп подумает об участии США в Парижском соглашении но Макрон полон иллюзий всяких Ненужных совершенно. Почему? Потому что вот он рассказывает в том числе о своем разговоре с Путиным по телефону. И по поводу того, что они будут совместно бороться против кибератак. То есть у Макрона явная иллюзия лидерства. Ему повезло, он выскочил. так. Он человек молодой, абсолютно неопытный. А у молодых и неопытных политиков у них такое бывает. То есть когда они берут каких-то зубров, да... Ну, типа Вова, да, или там Трамп, что-то им предлагают, и им кажется, что это будет трудно. А тебе говорят, да. Они говорят, о, классно. Они снова им предлагают. А тебе говорят, да, как воин. И они много раз говорят, да. И у этого человека возникает иллюзия, что они всегда будут говорить. Такие классные парни, вообще с ним все нормально. Ему достаточно позвонить, и он тебе скажет, да. Макрон не скажет, он тебе да. Он тебе пока говорит, да, а потом он тебе такое выкатит, что не надо иллюзий. И это совершенно очевидно, что Макрон находится, ну, звездняк поймал, так как называется, поймал звездняка И на, на фоне этого звездняка Франция в опасности находится, потому что он объективно не сечет поляну, то есть он там что-то думает по поводу Трампа, что он может его там в карман засунуть, да, что Путин классный парень, который всегда будет подписываться, ну если только какие-то условия выполнять, там, там этого не трогать, Башара да еще что-то там, он не понимает, что у Путина сегодня одно, а завтра он проснется, у него будет совсем другое, что Путин сам не понимает своей внешней политики, поскольку она противоречива он должен доминировать. А поэтому тот, кто должен доминировать, он не готов говорить «да» всегда. Он говорит «да» по формальным вопросам, а по принципиальным он говорит «вот те, Вот чем он говорит. Понимаешь? И Макрон констатировал выход на новый уровень сотрудничества с РФ по Сирии. Новый уровень знаешь, в чем состоит? В том, что он уже не требует того, чтобы Асада сняли. Это новый уровень сотрудничества, на полном серьезе. То есть он думает, что он тут ведет, а на самом деле его танцуют. Понимаешь? И это потрясающе. Я не думал, что он настолько наивный, что такой звездняк он выловит. В Москве рассказали об отказе сирийской оппозиции от этой идеи совершения Асада. Ну, мы представляем, какая оппозиция. Помощь нам привезли. Какого-то оппозиционера, который был парламент, возглавлял и являлся родственником Асада. Говорит, ну вот он оппозиционер. Вот. Я думаю, что реальная оппозиция никогда не откажется от свержения Асада. Это главное и, и может быть у некоторых единственное условие. Да. А вот, а Израиль наоборот выступил против соглашений по перемирию на Западе сирии Да, Израиль действует очень разумно. Израиль действует очень конкретно. И при этом, видишь, Нетаньяху не такой, никаких звездников он не ловит. И реально в разборках Вова Нетаньяху, да, он э, берет верх и добивается всего, что нужно. Вот посмотри, от Вова всего, что нужно добивается Эрдоган. Всего вообще, что, что хочет. Нетаньяху. И ничего не добивается ни Макрон, ни Трамп. Не все остальные. Это симптоматично. По этому поводу нужно очень серьезно подумать. Вот Израиль, да. значит, Заявлено это было Нетаньяху. В том, что Израиль против перемирия на юге Сирии. Согласованного президентами США и России. Видишь? И он в Париж Нетаньяху прибыл. И там это прям и вывалил. Ну, это понятно, почему в Париже. Потому что там был Трамп и говорил определенные слова. Там Макрон говорит определенные слова. Там до этого Путин встречался с Макроном, говорил определенные слова. Приехал на Таняху и говорит, вот вам, вот вам. Фиг, мягко говоря. И все. И, и ты посмотришь, что ничего, ничего, ничего не будет, что говорит Макрон, Трамп и Путин. А будет все то, что сказал Наталья. Но он же не даром... Ну зачем ему дурака включать, чтобы потом ему предъявили? Там маленькая страна, и там такие вещи помнят очень хорошо. Он сказал, и через 10 лет ему вспомнит. Это здесь Вол может говорить все, что угодно. Через 5 минут все забыли, потому что он наврал еще, еще, еще. А там куча недоброжелателей, которые очень, очень сильно вспомнят. Поэтому там не наврешь. Глава исламского государства Абу Бакар Аль-Багдади все еще жив и до сих пор скрывается в Сирии. Об этом заявил представитель иракских властей. Да, представляешь, как это ни странно, да. И информация пришла из Ирака, и вдруг эту информацию подтвердили курды. Официальные курды кто там воюет в Сирии в том числе, заявили, что Аль-Багдади жив и находится в Сирии. То, о чем мы говорили. Помнишь, когда мы говорили, что Масул стали брать? И, и я спросил, с кем я был? С Окунем. Я спросил, куда они денутся? Ну, Окунь сказал, они там все полягут? Я говорю, нет, они тут стартанут. Я говорю, куда? Я говорю, в Сирию, конечно. В Сирию. И, в общем-то, это характерно. Это классический вариант. Я думаю, что Курды не очень рады, что такая случилась конфигурация. Да? А Турция внесла в черный список более 4 тысяч россиян из-за их предполагаемых связей с ИГИ. Я не удивлюсь, если там кто-то из-за подготовки окажется. Потому что ну список-то давали российские спецслужбы. Если мы оказались в черных списках в ряде европейских государств, и это с подачи путинских... Да? то почему же там мы не можем оказаться вполне, я допускаю, что запросто. На Украине в черных списках, каких-то европейских государствах в черных списках здесь. И все это работа путинских спецслужб. Молодцы. А те, кто там в спецслужбах работает, ну, мягко говоря, двурушники. А новый посол России в Турции прибыл в Анкару. Да, видишь, вот после старого посла очень долго святое место пусто было, а теперь прибыл новый посол, да еще привез вот помимо верительных грамот 4000 россиян список, это же сквязано, представляешь, он привез, ну кто там будет 4000 разбирать, ну ФСБ написал, что они ИГИЛ, значит ИГИЛ, а ИГИЛ они там не ИГИЛ, кто там знает. Я говорю, я не удивлюсь, если там моя фамилия есть. Турция впервые отметила новый праздник, День демократии и национального единства. Ой. Его учредили память о жертвах неудачного всевоенного переворота. Нашел год назад. Эрдоган собрал всех в субботу, водил там по городу, потом с трибуны выступал, обещал оторвать голову всем врагам Турции. В общем, все было очень красиво, народ, народ просто кайфовал от своего. Этого Эрдогана, там же вата такая, тоже такая, Эрдогановская. Обещал всех на в сортире замочить. Ну да, да, да. Так что и заявил, что у Турции много врагов, ожидающих ее гибели. Вот, я думаю, самый главный враг Турции это Эрдоган. Потому что уничтожить перспективные движения, очень перспективные движения. То есть кимализм это для Турции, конечно, очень вредно в настоящий момент это заднюю включить фактически. Так что вот он, да, всем бошки оторвет. И жители Турции, которые звонили через разных операторов в этот день на мобильник вместо Гудков, слышали поздравление Эрдогана. То есть вообще -то, это, это человек, который не любит информационный мир спасся благодаря информационному миру, потому что вещал в Перископе, да, и, и, или где, или в Фейсбуке, где он там вещал-то, когда из аэропорта, когда его обложили. Вот, и, и тут, видишь, поздравляет всех при помощи телефонов. И Турция продлила режим чрезвычайного положения в республике еще на три месяца. Я думаю, еще продлит, потому что все, все Эрдоган устраивает, ему нужно утрясти ситуацию, сделать Турцию империи, да, султанатом. С султаном Эрдоганом во главе. А вот мужчина, который напал на туристов в Кургаде, зовут его Абдул Рахман Шамс Шабан. В общем, раскрыли, раскрыли его, его личность, да, но я так и не думаю, что он особо скрывался. Вот он там в Саудовской Аравии бухгалтером работал, в общем, ездил везде там по Ближнему Востоку, ну, но... В общем, оказался исламистом и имеется в виду радикального толка, то есть представителем ИГИЛ. Ну, можно было и не сомневаться. Тут два варианта, что это мог быть просто сумасшедший, а мог быть еще и ИГИЛ. А могло и совпасть, это мог быть сумасшедший из ИГИЛ. Так что тут всякое бывает. Брат президента Ирана арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Да, странная ситуация совершенно, то есть у президента был брат, да, который был его советником до прошлого года, работали вместе, все, потом что-то он перестал работать советником, а тут его схватили, притащили в суд, предъявили обвинение, определили залог, он нарушил, значит, связанный... С залогом обязательства. Какие деньги, что ли, не сплатил, я не знаю. Его тут же арестовали. То есть, вообще, никаких разговоров не произошло. Я думаю, что изначально, в общем-то, его и планировали арестовать. Странная ситуация. В Тегеранском метро мужчина с ножом ранил 5 человек. Да. Тоже, видишь, продолжаются там в Иране какие-то террористические акты, там не было терроризма, теперь он есть. Но это последствия вмешательства в дела Сирии. Так что, я думаю, что будут продолжаться там теракты. А в Венесуэле начался организованной оппозицией народный референдум? Да, приперли к стенке Мадуры это, кстати, очень хорошо, что ну, референдум у уже как бы провели, да, практически там результаты нужно будет, наверное, завтра уже рассказать о результатах, но сейчас интересен сам референдум, то есть Мадура согласился на референдум оппозиции, то есть он мог бы встать в позу, ну, в субботу он заявил, что нормально, проводите, и там огромное количество избирательных участков открыто, а Мадура поднял зарплату венесуэльским силовикам перед, перед референдумом. Удивительно, да? То есть до референдума... Странная тенденция. Да, странная тенденция. И э, при этом мятежный полицейский там выступил, Перец, Оскар Перец, да? Перец. Перец. Перец, да. Вот этот Перец выступил и сказал, что будет общенациональный протест... И, в общем, короче, не поддержал он Мадура, да, так что, я думаю, очень много там в полиции тоже, как и у нас оппозиционеров, посмотрим, во что это выльется, если все решится путем референдума, то, слава богу, Но ну, у меня какие-то очень сильные сомнения, да, все-таки, я думаю, что силовой путь неизбежен, Совет ЕС утвердил новые торговые льготы для Украины. Да, и тут очень много всяких экспертов рассказали о подачках Украине и так далее. Но любые торговые льготы лучше торговых санкций. А у нас странные эксперты говорят, что это очень плохо, что в Украине торговые льготы ЕС утвердили. И очень хорошо, что Россия утвердили торговые санкции. А что с черным называют белым? Белые называют черным. При этом совершенно не краснеют вообще уникальные люди. Киев направил в МИД Белоруссии ноту из-за трейлера фильма «Крым». Да, ну, что можно сказать. Я вообще... вот. Считаю, что ну, мне трудно как бы, рассуждать с позиции украинской власти. Она как-то странно себя ведет очень часто. Но на такие вообще вещи внимания обращать не нужно. А если вы хотите с точки зрения искусства и на этом поле побеждать, ну, профинансируйте кого-то. Пусть создат фильм «Крым» украинскую версию. Пусть эта версия получит «Оскара». И все. Ее будут смотреть везде. И никто. Не, не надо ничего запрещать. Нужно сделать лучше. В этом главная идея. Я вот не видел фильм «Крым». Я даже и смотреть его не буду. Я уверен, что так будет. Такое, mm -hmm. знаешь, как... Унекдотик про Федора Бондарчука, я когда, говорит, это, ну, уже раз в вот такой бородой, как вам фильм, Федор, как вам фильм «Пираты 20 века», прекрасный фильм, я снимаю шляпу, Федор, мы знаем, что вы снимаете шляпу, да? а все-таки расскажите о да, вот так и здесь, я думаю, что там такую же шляпу сняли, поэтому, поэтому что переживать ты из-за этого фильма. Интервью главы Чечни американского телеканала вызвало невероятный резонанс. Так, Слава, как твои друзья в Литве поживают? Не знаю, сейчас связь с ними нет. Я думаю, что меня слышат некоторые из них. Свяжитесь, если можете. Очень нужно. Так, Так, да, президент Польши Анжей Дуда подписал все-таки там все эти поправки о декоммунизации, ну то есть, в общем-то, благодаря этим поправкам, которые прошли, можно снести памятники и вот обвиняют очень сильно в этом поляков, а я думаю, что нужно обвинять Путина, да? Ну, потому что, то есть, довести отношения до такого уровня, это надо умудриться. Вот если бы отношения не находились на таком уровне, ну, кому бы в голову пришло какие-то памятники, там, сносить, уничтожать, зачем? Ну, какую-то часть, может быть, они бы затронули, но точно связанные с войной, с победой на фашизм, они бы не тронули это, безусловно. И даже в голову бы им не пришло. А здесь сейчас это такое очень жесткое противодействие. Слава, вы снесете голову шарю. Ну, снести можно то, чего у человека есть. Да? А как можно снести то, чего нет? Вот как в том анекдоте. снесла курочка-ряба, дедушки яичко. И не просто, а напрочь. Да что А вот по поводу высказываний главы Чечни американскому телеканалу. Угу. Сейчас будет... об этом очень много разговаривают, что Рамзан Кадыров наговорил там по поводу ракет, которые будут запущены, там ядерные в случае, если российское государство будет уничтожено. Странный такой подход, он не понимает, что такое государство, что такое страна, абсолютно не понимает. Вот если российское государство будет уничтожено, то все будут запущены ракеты, что армия российская способна защищать и нападать, а армия США не способна ни к чему. Это вообще интересное очень заявление, такое вот в рамках современного мира, конечно, жуткое. А про геев сказал, что у него нет геев. И что все это ерунда, они, они, про кого дальше я не понимаю, но процитирую. Они шайтаны, они продажные, они не люди, будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Блин, бывает же. А Песков заявил, что ничего из ряда вон выходящего в интервью Кадырова не было. Ну все как всегда, конечно ничего не было. Путин сообщил о намерении властей не допустить роста цен на бензин. «Не допущу, запарю». Как ты думаешь, не допустит? Сомневаюсь. Это даже смешно, да, даже это это обсуждать смешно. Путин заснул во время просмотра фильма о себе, и он думает, что мы не заснем. Да, вот он не смог досмотреть четырехсерийный документальный фильм. Американского режиссера Оливера Столна. Четырехсерийный. Как можно четыре серии про Путина рассказывать? Что там из пальцев высас... Даже сам Путин заснул. Представляешь, как ему было неинтересно. Да. Удивительный товарищ. А Кустурица рассказал причину своего хорошего отношения к Путину. И хорошее отношение. Знаешь почему? Потому что он ставит себя, Кустурицу, на место... Слава Мальцева, там, на место гражданина России, он пишет, мне очень нравится джентльменская позиция Путина. То, как он поднял Россию с самого низа во времена Ельцина, откуда поднял, и поставил страну, а, как вернул народу гордость за свою историю и культуру. Кустурица, почему ты говоришь а ты мне русского народа? Не, я уважаю, мне нравятся твои фильмы. но зачем ты говоришь от имени русского народа? Я русский человек, имею право от имени русских говорить. Это то, что ты сказал, хуйня полная. Такое впечатление, что кустурец никогда не был в России. Да Вообще, жесть какая-то. Вот это вот он сказал. Путин в прямом эфире ответил на вопросы российских школьников. Ответит? Ты что это? Готовит там, как уже он там выступал в этом образовательном центре «Сириус», это очень понравилось, а теперь это будут показывать а, на весь мир в прямом эфире, ну или с небольшой задержкой, все-таки не в прямом эфире, а с небольшой задержкой там минутный, как обычно они делают, чтобы можно было в случае выкрутиться, вот. И там, конечно, будут постановочные вопросы, все будет очень хорошо, он будет там сиять. То есть, что хочет Путин? А? Ну, что он умеет делать? Он думает, что он умеет вербовать людей. Ну так он там в школе в этой КГБшной рассказали, и так он сам про себя думает, что может вербовать людей, и поэтому он он таким образом хочет завербовать молодежь. Не эту молодежь, которая будет ему там задавать. Она уже давно завербована. А других, тех, которые должны смотреть. Во-первых, молодежь навряд ли это будет смотреть. Но, предположим, даже будут. И ничего у нее не получится. Во-первых, никого бабушку завербовать свою, собственно, не сможет. А во-вторых, молодежь 26 числа и 12-го выступила не потому что они там Путина не любят, они вообще не знают, он им накер не нужен. Просто есть определенная система, есть определенный поток. В этом потоке молодежь летит вниз. Кто бы их там не пытался облизать и вербовать, им совершенно пофиг. Они двигаются в том направлении, в котором они будут двигаться. К новой исторической эпохе, к новой общественно-экономической формации, к новому информационному миру. Все, ничего не сделаешь. И Вова зря все это затевает, потому что толку не будет никакого. И вот Песков заявил, что встреча Путина со школьником не связана с выбором. Конечно, не связана. А с чем же она еще, Песков, связана? Нет, я понимаю, что она связана тем, что 26 числа Путин просто обосрался, когда увидел столько молодежи, которая вышла на улицу. И понял, что они его реально похоронят и не, до, и не дождутся того момента, когда он умрет, чтобы его похоронить. Что они его раньше похоронят, он это понял. Тогда, 26 числа, ему стало страшно. Поэтому все репрессии. Поэтому такие вещи. Поэтому сейчас всех хватают, сажают и так далее. Потому что ему стало страшно, мы его напугали. А он из тех людей, которые очень мстит за то, что его напугали. Дочь Краснодарского судьи отгуляла свадьбу за 2 миллиона долларов, пригласив для развлечения Кобзона Баскова и Меладзе. Чувак пишет, как можно слушать Мальцева. Ну не слушай, возьми ты выключи. Ты-то ты, ты зачем слушаешь и вопрос еще задаешь. Да, представляешь, вот молодежь должна первый вопрос задать. Как судья Краснодарского края, зампредседателя суда областного, да, потратил 2 миллиона долларов на свадьбу дочери. Да. 2 миллиона долларов а, а, муж, а муж а муж дочери там жених так скажем работник следственного комитета то есть, это нормально да это все нормально басков кобзон Миланзе, все там все вера брежнева все прекрасно да и то есть вот Написали про гонорары, что Бентли подарили. Она говорит, не, Бентли не дарили. И гонораров не было, они выступали как друзья там, на халяву. Можете себе представить, вот что она лечит вообще. Вот это это вот, вот они на 2 миллиона долларов наели, наверное. Да. Ну, представьте, вот это вот лечит нас всем, да? И это, и это судья. Ну, понятно, что мы. И не рассчитываю ни на что другое. Вот такие судьи, они как раз и принимают любые решения. Потому что они замазаны. И поэтому они любые решения, которые требуют от них власть, принимают. Но вопрос от молодежи Путину будет такой? А нафиг нам такая судебная система вот с такими судьями? Эта судебная система лишает нас будущего. Должны сказать, молодежь. Вот девочка, которая будет Путину задавать вопрос, она должна спросить его. Слышь, а у судьи дочка за 2 миллиона долларов выходит замуж, а у меня там 2 миллиона рублей нет. Почему? Чем я хуже? Тем, что мама взяток не берет. А? Странная ситуация получается. Да не надеются, что на всех взяток, наверное, хватит. Путин поддержал идею размещения храмов на предприятиях. Ну, конечно, предприятия взрываются, ломаются, люди гибнут пачками. Мы каждый день про это говорим. Как помешать этому? Нужны храмы на предприятиях. Самый лучший вариант. Молитесь. молитесь. Единственный путь спастись и все на предприятии. А вот в РПЦ высказали за продление продовольственного эмбарго в России. Видишь, что есть Путин по поводу решают РПЦ шные дела, РПЦ решают государственные дела, все смешал в доме Облонских, то есть все э, там просто охренели наверху, обнюхали своего кокаина или я не знаю что за говно они там нюхают и несут такую полную чушь и все вместе мы несемся с ними вот в этом потоке, да и в этом потоке нужно нам конечно с ними разобраться в конце концов а вот как ни парадоксально, а Овцион выяснил главные страхи россиян. И они характеризуются как ростом цен и угрозой войны. Ну, Путин. И война, и цены – это Путин. Кто, кто может принести рост цен? Вову Путин. Кто может принести войну и уже принес? Вову Путин. Все, других нет. То есть потрясающая ситуация, да? Вот спрашивают э, в чате, куда можно скинуть видео э, про судью Новикова. Э, какой у вас там... Э, 64 www.maltsev64.gmail.com Все координаты читайте под видео, там есть адреса, телефоны, все в открытом доступе. Госдум предложил отделить производство вина от другого алкоголя. Это вот ответ Димона на предъявы. То есть алкоголь а, разделяют, выделяют вино. Почему? Потому что вином занимаются все путинские ребята и делают на этом бизнес. Поэтому вино они стали выделять, и им это очень важно. Прикольно, да? вот э, СМИ узнали об идее Минздрава запретить продажу алкоголя выходные, это очень хорошо, весь выходный алкоголь запретите, чем быстрее, тем лучше, потому что ну, 5-11 скоро, а мы же говорили, что одно из условий, это запрет продажи алкоголя по выходным дням, это одно из условий революции, то есть они действуют так, как, как, как нужно. Я напоминаю стихотворение, в советский период было водка, скоро будет 8, все равно мы пить не бросим передайте и лечу нам и 10 по плечу и такая дальше было такое дополнение но если будет 25 снова будем зимний брать и вот, причем потом, когда Горбачев пришел и водка действительно стала 8, то стихотворение звучало так, водка стала стоить 8, все равно мы пить не бросим, передайте Горбачу, нам и 10 по плечу, ну а если 25, снова будем зимний брать. Так что вот, понятно, все, все в ключе, в том, в котором нужно. Да, это как раз ответ на вопрос многих в чате, люди требуют инструкции, четких Указания... Не, инструкции будут, не волнуйтесь, все будет нормально. Даже может не волноваться, всему свое время. Вот ученые заявили, что запрещенный в РФ мимоза хастилис не то растение, которое дарят женщинам. Да, вот видишь, оказывается, я и не знал, есть кавказская акация, которую называют мимозой, которую дарят женщинам, а мимоза хастилис, ее вот запретили, потому что в ней психотропные вещества... Вот когда ходишь по, я не знаю, по Сочи, например, мы как-то считали, сколько опасных и ядовитых растений растет вокруг гостиницы жемчужина. Оказалось, 17 или 18, я не ботаник, насчитал 16, 17 или 18, врать не буду, сколько растений, представляешь, там, конечно, идти с ягодной, и олеандр, и посленого, и кого там только, и чего там только не растет. Вот видишь, я теперь буду знать, что еще есть мимоза хостилис с запретили, и что же будут с топором ходить и вырубать, а что же олеандра не вырубают там, Чисы ягодные не вырубают, да, магнолию не вырубают, ну и многие другие вещи. Вот э, ответ выход есть. Очень, э, очень спешит, требует э, скорейшего обсуждения и объяснения. Терпение. Это самое важное. Да. В предложили увеличить срок для склонения к самоубийству удивительные ребята, то есть они и, и мало там того, что они уже напринимали, но это никоим образом на количество самоубийств не повлияло, и они упорствуют в ересе, они хотят принимать что-то еще. Нужно спасать людей, а они занимаются бюрократией. Представляешь, вот они главные виновники, их надо судить, потому что есть масса методов, как решить вопрос с самоубийством. Ну, первый из них, конечно, ВОУ капультировать и посадить его за, как самого главного из тех, кто доводит людей до самоубийств. Потому что ВОУ во главе этой системы, которая доводит людей до самоубийств, стоит. Премьер-министр Дмитрий Мендведев не, не, да, да, да, подписал да. постановление, которое утверждает изменения в правилах дорожного движения. Да, видишь, то есть, все это связано в основном с экологического класса машинами, там, со всякими электроавтомобилями, с гибридными автомобилями, в общем, все связано с такого рода машинами, даже этого и не было, то есть, настолько мы отстаем, что весь мир уж, я помню фильм про гибридные автомобили, как про пафосные в, в Южном парке серия была, вот погуглиться, наверное, в 2004-м. Представляешь, что есть А здесь сейчас -то только правила дорожного движения внесли, что они вообще-таки существуют. Жуть. Вот тут привет передают из Нижневартовска. Огромная благодарность вам за пробуждение нашего народа. Пусть грянет наша революция. Хватит терпеть это воровское правительство. Просыпайся, народ. Просыпайся, народ. Просыпайся, народ. Да, вот ассоциация российских банков заявила о выходе крупных банков из этой ассоциации, что-то они там между собой не поделили, ну понятно, когда денег был вагон, они там делили нормально, а теперь у них сразу возникли какие-то личные споры, там с чем-то они не согласны, они не согласны единственно с тем, что упали прибыли, и красть теперь столько нельзя, можно только меньше, а, а вернее можно столько, но с большим риском для здоровья. Можно даже больше, потому что, ну, как бы они уже многие, наверное, себе нарисовали, куда они денутся. И, кстати, большинство из них тоже ждут революцию. Потому что если ее не будет... Они просто сядут за огромные хищения. А так они просто переместятся куда-то за Бугоры, все им будет нормально, пока мы их там поймаем. Они совершенно спокойны в этом отношении. Тем более, ну, они же понимают, что до банкиров в последнюю очередь дойдут руки. Поэтому они самые, самые главные. Я только не понимаю, почему они финансово нам не помогают. ФАСТ может взыскать с связи доход от роуминга. Да, интересная такая тема, видишь, то есть э, это федеральная антимонопольная служба пугает этих операторов, четыре, четырех основных операторов, что они там лишние деньги от получают, поэтому может этот доход с них взыскать, и, и чтобы они не получали, то есть вот такая хорошая, хорошая э, антимонопольная служба. Такая, за народ она, за народ бьется. На самом деле, я так понимаю, что это какие-то межведомственные разборки, абсолютно народ не касающийся, если с народа не возьмут деньги за роуминг, возьмут с него деньги за это, пакет яровой, какая разница, то есть заплатят еще больше. вас а потребовал от большой четверки... Операций. Ну это про это же, да. да. АвтоВАЗ в 2017-2018 годах сократит более 8 тысяч сотрудников. Вот это вот показатель, да. То есть 8 тысяч сотрудников, это практически весь вас на улицу выгонят. И почему это произойдет? А потому что, ну, наверное, те машины, которые выпускают вас, не актуальны. Мы только недавно говорили, нам говорят, что делать с ВАЗом. Да все очень просто. Нужно договариваться, получать технологии, делать там электрические машины. Да все что угодно. Но новое, новые технологии должны быть. Названа стоимость самого дешевого билета на матчи чемпионата мира 2018 года. <связь> да. Самый дешевый билет – 1280 рублей. Это дешевизна, да? Там самые дешевые билеты на Западе на матче, там, какие-то там по 5 долларов, да? Там, ну, что-то какие-то смешные деньги. А этот 20, больше 20 долларов получается билет. Самый дешевый. Ну, как-то это нормально, нормально так. Не, ну вообще, чемпионат мира, наверное, там они все-таки на Западе тоже, наверное, на этом наживаются. Ну, Что-то для России, конечно, 20 долларов за билет. Вот Вера пишет в чате. Сегодня была на Бутырском рынке рядом с домом. Покупателей нет, продавцов осталось пшик. Арендная плата растет, мы все нищие. Просто неужели состоит чемпионат мира? Ну почему бы не состояться? И Власть сменим и проведем. Но билет за билет столько денег брать не будем. Запуск к луне российских аппаратов Луна-26 и Луна-27 отложили на год. Да. Видите, как здорово, билеты по 20 долларов, на Луну, Луна 26 и 27 не летят, потому что деньги кончились. Ну, соберут на билетах и тут же пошли. Вообще, полная фигня, то есть все космические программы умирают, я думаю, что все, кирдык приходит этой отрасли, как и всему, собственно, остальному в России. Так что в ближайшее время нужно... Менять власть и заниматься в том числе и космосом. Нужно развивать технологии. Это единственное, что нас может, в общем приподнять. Да, ресурсы уже никому не интересны. В США 4 человека выжили после удара молнии. Очень много молний, очень страшные. Они видят, что тут повезло людям. Говорят, что в 60 раз их интенсивность выросла. Так что это интересно. А в Калифорнии мужчин приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство 21 кошки. Очень симптоматично. Очень симптоматично. А из глаз британской пенсионерки достали 27 забытых линз. То есть бабушка забывала. И все больше и больше туда линз засовывала. А... Вот на Бикини, где всегда взрывали атомные бомбы, если вы помните, там на Атоле Бикини, там, вернее термоядерный взрыв там произвели, на Атоле Бикини можно даже на видео посмотреть, и радиоактивный пепел выпал на Факурию Мару, счастливый дракон, там пароходик такой деревянный, на котором... Японские рыбаки рыбу ловили, они все заболели, померли. В общем, страшная такая история. И там уже сразу родилась история про эту, про Годзилу, которая тоже облучилась на бикине и все такое прочее. А вот теперь оказывается очень странная вещь. То есть все там пришло в норму. Специалисты там все посмотрели. Очень пишут... Жизнь там кипит, бурлит, очень яркая такая, коралловый риф восстановился через 10 лет после взрыва, то есть море оказалось, океан вернее очень быстро восстанавливается после всяких ядерных взрывов и все в общем-то прошло успешно. А вот такая же похожая ситуация происходит и в районе Чернобыльской АЭС. Там некоторые активисты ставят камеры э, слежения за происходящим вокруг И показывают совершенно уникальные кадры Что появились редкие краснокнижные животные Которых там не видели уже несколько десятилетий Это зубры, это лошади проживальского. Они там все отлично существуют И плодятся в неверных количествах Природа расцвела То есть там просто уникальный рай а вот Павиан оставил без света десятки тысяч зомбийцев. В Замбии 50 тысяч человек остались без света, потому что в трансформатор залез, высоковольтный трансформатор залез, Павиан его шарахнул, но он остался жив. Представляешь, какой молодец. А 50 тысяч человек остались без света. Такие вот интересные вещи. Ну, давай ответим на вопросы в донате, а потом и на вопросы в если останется время В чате Сын Божий пишет Мой предыдущий донат дошел Наверное дошел Да спасибо сын Божий спасибо. Сергей Добрынин э, На шалаш топор э, наточен ствол Начищен к революции готов Спасибо да Уже не первый раз Евгений Гайкин Вячеслав я думаю самым нормальным вариантом будет э, Чтобы ВВХ 5 десять лет на пляже Индигирки и Клымы потусовал, а потом его в расход пустить. Ну, не, не знаю. Я потом как-нибудь расскажу историю. Я вообще вот не слышал про такие отдаленные, да, там приговоры. Кроме у Фемов они были этой, как это? Фемы, подпольная такая организация в Германии была. Ножик там присылали и так далее, вызывали на суд. Судили, приговор... могли приговорить, у них либо смерть, либо иди гуляй. Но смерть у них была такая отложенная. То есть ты гуляешь, и если ничего плохого не делать, мог ты не грохнуть. Вот так это было. Я сразу вспоминаю, у меня товарищ в Афганистане служил. может сейчас Гена слушает меня. Вот. Он показывает фотографии и показывает душман там. А они с винтовкой бур и душман. Я говорю, а что за душман? Он говорит, да, мы там в горы ходили, в плен взяли. Он там с караваном шел. И значит, это... Говорит, так шашлыки готовил, так пел. Что-то много-много рассказывал. Я говорю, а куда он делся? Он говорит, а мы месяц ждали, когда царандой ну, полиция приедет, его заберет. Он говорит, не приехали. Ну, говорит, у нас в тюрьмы нет, мы его расстреляли. Я говорю, чего? Я так удивился. Месяц человек с ними жил. а его потом шлепнули. Ну, вот э, как-то... Да, меня тогда... я ж поеживался. А, Снежок постоянный слушатели, зрители, присылает помощь, спасибо. спасибо. Ангелина присылает без, по... без подписи помощь, спасибо, Ангелина. Галина из Зеленограда присылает помощь на правое дело. Спасибо. Еще раз Ангелина присылает помощь. Лаки, Вива Революшн, Хастала, Хастала... Лавит... Виктория Саймпл. Олег... Я не могу прочитать, не вижу слова. Саймпл. Кто хорошо разбирается в языках, сразу поймет. Да. Олег Габовский. Грабовский. Грабовский. Еще немного материального из Германии. Спасибо. Спасибо, Олег. Дмитрий, что будем делать судебной властью после 5-го 11 -го? Полностью ее менять. Так, и судьи, судьи должны избирать люди, во-первых, на один срок, От моя глубокая убежденность. Она немного материальную из Германии. Спасибо. Артподготовка Санкт-Петербург. Вячеслав, по Алексею Политикову наши соратники также есть в Англии, Германии, Франции, США и так далее. Можно вступить, э, вы, выступить в слэш-мобом. Белый дом, э, Бундестаг, Даунинг-стрит и так далее. Свободу политзаключенным. Да, очень хорошо. Спасибо. Откликнитесь, пожалуйста, все, кто живет за границей, чтобы можно было пикетировать посольство России, чтобы можно было правительство пикетировать тех стран, потому что я думаю, что Алексей Политикова, ну что он заслужил наше участие. Вытащить, может быть, мы его и не вытащим таким образом, но он заслужил того, чтобы мы пытались это сделать до самого конца, пока не свергнем эту власть на Африке. Ош присылает скромный парт-взнос террориста. Спасибо. Обскрель uh, uh, Вячеслав, прошу у вас Уже в, в четвертый раз По тем же uh, никам в донате Что и сейчас uh, Первый раз другого вы меня Заметили в чате Там Степа Прост uh, был Вот ссылка uh -huh, Хорошо Спасибо так я возьму это. Ты тогда... Глеб пишет Добрый вечер было бы неплохо, если бы все наши соратники, имеющие Wi-Fi, называли его артподготовкой или 5.11.17, чтобы народ интересовался и присоединялся к нашему общему делу. Да, это очень интересно. Так, ничего не копирует у меня. Ну, потом ты -то тогда запомни. Да. Дом... Ага. Wi-Fi предлагается. Да, я понял. Угу. Александр Мелехов, мне 70 лет, больше трех лет не пропустил ни одной передачи. Вам здоровья, нам новое государство. Такого реального политика не было в моей жизни. Э, на ваше усмотрение, чукче -чук пенсионер Спасибо. Томич. Томич, ты же... Эх, черт. Так, ух, как он тут... Отжать... Своих фон... Да, то есть, видите, нам в, в, в донаты не только наши сторонники присылают средства, ну какие-то, да, приставки. еще и вот такого рода черти. Но ну, спасибо, надо сказать ему, мы употребим твои средства на борьбу с Путином. ВТС Трейдер. предлагаю собрать всю путинскую шоблу. На Индигирку в, в одну отгороженную деревню понатыкать онлайн-камер и вести прямую трансляцию на весь мир по типу «Дома-2». Это будет революционное реалити шоу Обязательно. А как отбывают люди на Казани? нужно показывать в прямом эфире. Это, это обязательно. Денис присылает помощь, проверка. Денис, проверка прошла, спасибо. Так, Денис, еще раз проверку. А, Владимир Дронов. Дронов, Зеленоград. Алексей Саратов, на благое дело. Алексей Яр, большое спасибо за все, за все, что вы делаете для народа. Спасибо вам. Евгений из Мурманска. Елена. А, Елена, извините, из Мурманска э, присылает помощь. Э, работа – это рабство. Э, освободят ли граждан от принудительной работы? Работать должны роботы, а человек должен работать головой и творчеством. Если э, сам захочет. На революцию немножко спасибо. Абсолютно правы И у нас такое же мнение. Я думаю, будущее нам дает эти перспективы. Миха э, Кривоносов. Кривоносов. Поддерживаю, не подведите. Спасибо, не подведем. Александр 111 на общее дело. Спасибо, Александр. Спасибо. А, так. Биг-трейдер. Когда рифкоины будут торговаться на криптовалютных биржах? Спрашиваю. Это очень важно для нас тоже, поэтому вот если вы в этом что-то понимаете, просим... Помощи. У нас есть несколько человек, которые помогают. Действительно нужно развиваться, и нужно как можно больше ревкоинов раздать людям, чтобы каждый человек, который в России проживает и не, не очень любит Путина и который стремится к тому, чтобы власть поменялась, он был также собственником. То есть имел ревкоины, которые потом можно будет обратить после революции во что-то, в собственность, и, и, и, и в общем-то, чувствовать себя уверенно. Вот это наша задача. И тот, кто может нам помочь это делать, сделать, просим, поскольку в рифкоинах должна выражаться доля каждого национальных богатств. Я так думаю. ну Это мое мнение, может быть, оно как-то по-другому будет сформулировано. Но если у нас в 5 11-м будет обвеличена вся Россия, и люди будут понимать, что они получают в итоге, то есть вот он сидит прапорщик какой-нибудь там полицейский, да, и, и видит, так, пенсия у меня такая, дочки там на учебу столько денег, то-то-то, и минус в бюджете вот такой получается. А вот у меня столько ревкоинов, да, и получается плюс в бюджете вот такой, да, ну, и нафиг, может быть, этого Путина, может быть, и, и 5 11 может быть, и форму не надо надевать, может быть, за другую Стороны быть? Вот так будет вопрос стоять. Поэтому наша задача как раз сейчас это двигать. Елена Альба из Санкт-Петербурга присылает помощь с такой подписью. Уже нет сил ждать. Досталось недолго. Дождемся в любом случае. Наталья присылает. На революцию, я думаю, уже пора со собирать деньги. Спасибо, Наталья. Так, всем привет, Ларис Санкт-Петербург. Привет. Трави бобров. ГАЗДЕП. ГАЗДЕП. ГАЗДЕП. Хелена Колесник. Вячеслав, мечтаю дожить до того времени, когда по всем каналам российского телевидения будут передавать вести из зала судебных заседаний из ГАГи о преступлениях путинской комарилии и мелких чиновников. о мелких чиновниках. А, мелких чиновников, да. Да, вы даже не представляете, как мы этого ждем. это как, как можно как самое, самое сильное желание обозначить, да, увидеть Путина на скамье подсудимых. Андрей Сорокин прислать помощи пишет. Сегодня звонили из СКР, хотят разъяснений по поводу эмблемы о подготовке. Галочки на запаске. Галочка, ну, надо сказать, это галочка, такая галочка, ну, как при голосовании галочка, я за, я за, за че, за все, за все хорошее против всего плохого, а вообще 51-я статья, и всех посылайте из КР, посылайте нафиг. Эльдар Крыжановский пишет, привет из Заречного, выпиваем спирт, не ждем, а готовимся. Хорошо. Кирилл из Еленограда, 110 дней, еще чуток. Хорошо в на да. благое дело так победим шива шива пишет шива, что да. так победим да это точно шива сто процентов сын божий здравствуйте зачислил на рифкой на 500 рублей а сообщение на почту не пришло перечислите пожалуй э, а перечислите пожалуйста и это на рифкой на сегодняшних даты и скажите в эфире все ли, все ли дошло 15000 прислал нам сын божий да там тогда ты передашь тем людям у нас, кто занимается. И они сейчас, я так понимаю, слушают, чтобы они посмотрели все это. И вообще, чтобы работали с донатом. Да, все, да, все будет учтено, конечно. Да, учитывали в рефкоинах. Олег Гробовский из Германии присылает помощь. Сижу, ем пиццу. Слава тебе с помощником тоже на пиццу в шалаше. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Роман Комсомольск на море. Присылает помощь без подписи. Спасибо, Роман. Спасибо. Ну, все это уже вот. Мы остальные читали уже, да? Спасибо большое. Спасибо. Да. Еще раз напоминаем, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал, на официальный канал. Смотрите в описании под видео адрес почты Алексея Политикова. Пишите ему письма в электронном формате. Приходите на прогулки. Во всех городах. Не забывайте, что проходит окупай Манежка на Манежной площади в Москве с суббота на воскресенье целые сутки. Поддерживайте друг друга. Обменивайтесь информацией. Так, так, цак -цак. Путин молится Богу, чтобы Мальцев его не свергнуть. Свергнуть Путина может только народ, никакому Мальцеву это не под силу, поскольку речь идет о государственной машине. У Мальцева есть менты на стороне, среди полицейских очень много сторонников наших, иначе я бы сейчас сидел в тюрьме, вы же понимаете. У Мальцева есть менты на его стороне? Я только что -то ответил. А -а -а. Так. Вот, просит прочитать сообщение по поводу блокчейна обязательно. Какое сообщение? А, по поводу блокчейна. Не знаю, что это, но... Я тоже не знаю, блокчейн это связано с биткоинами, да. а какое сообщение? А, на, на почту. Да, да, да. Все, обязательно прочитаю. Спасибо большое. Пишут, мальчик ты лучший. Да не лучший я, я обычный. Обычный Мальцев. Лучшим я... Я был, когда был помоложе. Тогда я, может быть, получше был. И то, наверное, не лучшим. Помнишь, как в том анекдоте про это? Кавказский анекдот хороший. Кавказ рассказал, когда... Ну, такой, оксакал в папахе, там, в бурке, все, коня взял и так, ржас, так, в седло, и соскользнул, бах, упал, ударился больно, и говорит, ой, говорит, совсем старый стал, говно стал, а вот молодой был. Оглядывает, смотрит, никто не смотрит. Ай, молодой был, говно был. Вот. Поэтому нужно всегда не переоценивать свои силы. Да? Конечно, не занижать их. Конечно, не занижать, но и не переоценивать. То есть, вот, работать в таком диапазоне, да, чтобы и не слишком, там, как бы, себе много очков писать, чересчур много, но и не занижать. Потому что тогда будешь как-то двигать все вокруг, если будешь чувствовать в себе силы реальные. Хотя иногда вот русские люди говорят, глаза боятся, руки делают. Я много раз в жизни убеждался, что думаешь, ну никак я с этим не справлюсь. А потом всегда почему-то вспоминал из э, Суру эль -бакара, корова из Корана, да? Вторая, и там в самом конце написано, что Аллах ни одной душе не дает свыше ее сил. Если, то есть тебе дано что-то по силам. Ну, дано что-то, значит оно по силам, иначе Бог тебе этого не дал. И я вот так и схожу, в общем-то, из этого. И вот меня спрашивают, почему я там как-то к Макаревичу по-особенному отношусь. И много раз мне пеняли, что я там как-то вот с Макаревичем в эфире, там как-то подобострастно велся. Я помню, когда я был молодой, когда служил в армии, много раз попадал в очень тяжелые ситуации, очень тяжелые ситуации, и как молитву всегда повторял слова из песни Макаревича, причем слова, ну, песню все знают, и слова были такие, в бурю лишь крепче руки, и парус поможет и киль, гораздо труднее не свихнуться от скуки и выдержать полный штиль. И потом снова то же самое, и снова то же самое. И вот я помню, много раз попадал в ситуацию очень тяжелую, физически тяжелую, на многие часы. Знаешь, то есть нагрузка, которая многие часы идет, и, и когда мозг уже не работает совершенно, а ты вот только что -то, какие-то слова тебе надо повторять. Я повторял эти слова и, и выжил. И поэтому я благодарен Макаревичу. И, в общем-то, если он вдруг в чем-то разочаровался, но он имеет право, он Макаревич. Так, как, сказал, как с флесбочниками бороться будем? Они же до конца пойдут за мел. Да куда они пойдут? Они в основном бабками занимаются. Они там в основном коммерсанты. Какие коммерсанты, барыги пойдут до конца? Вы где видели барыг, которые идут до конца? Там одни барыги. Прекратите вообще. Нагрузка это секс. Не, не нагрузка, это не секс. Один вариант нагрузки был: это я шел, начальник любил выпускать против фетра 20 километров. С лишним был правый фланг. Как раз случился ураган. Страшный ураган. Но мы не знали о том, что он случился. Я пошел против фетра, и где-то километров 15 мы дошли. И младший наряд я там оставил. Я понял, что он не сможет идти дальше. И потом продолжил, все закрыл. Участок, все, там машина меня встретила, потом я его подобрал. Вот я помню, как ну, 20 километров для пограничников ну, с небольшим, это ерунда вообще полная. Но когда мы приехали на заставу, я увидел, что уронило много деревьев линию электропередач, высоковольтную железку и всю телефонную связь. И ветер оказался там какой-то немыслимыми его порывами там уносило все, а я против этого ветра пер и как-то и дошел. Представляешь, я до сих пор удивляюсь, как же я дошел. но так было. Спасибо. До свидания. Спасибо, что вы нас смотрите. В общем-то, Спасибо, до свидания. Да, в общем, завтра, надеюсь, мы будем в эфире. Счастливо.